Посылка из магазина Computer Universe, как вы видите, достаточно большая, как предыдущая почти, но эта посылка не просто большая, она одна из самых долгих, которые я когда-либо заказывал. А почему она долгая, я расскажу в конце видео, расскажу все про сроки. А сейчас давайте сделаем самое основное, а именно ее анбоксинг, то есть откроем, посмотрим, как все внутри. Все ли хорошо упаковано, ничего ли не повредили на почте России при транспортировке и так далее. А, собственно, сейчас возьмем вот этот вот замечательный инструмент, как обычно, ножичек, и начнем ее вскрывать. Сразу скажу, что вскрываю ее немножко странно, потому что у нее как бы вскрывать ее надо с той стороны, но тогда вы ничего не увидите, поэтому я решил немножко заморочиться, придется резать этот картон, но для вас постараюсь, собственно. Давайте же вскрывать, смотреть, что внутри. Внешне могу вам сказать, что коробка более-менее целая. Тут немножко уголки а, покоцанные. Ну, на самом деле, мне вот единственное, что не нравится, что тут можно руку засунуть в эту щель, как бы что-то вытащить. Но я брал данную посылку на почте, а, запечатанную в мешок, то есть Почта России, мешок гигантский, его при мне открыли, достали ее оттуда, показали. Ну, я решил ее, что смысла вскрывать ее нету, лучше покажу при вас. Итак, внешнее все у нас более-менее нормально. Давайте смотреть, что внутри. Сейчас мы вот так вот, наверное, осторожненько как-то постараемся отрезать кусок коробки, чтобы ее было легче открыть, я не знаю. Не, не получится все равно это сделать. Или получится. Ну-ка, давайте смотреть. Не, мне кажется, проще тупо отрезать, чем смотреть. Так будет намного легче. Удобней и приятней. Так, во, все вроде есть, я надеюсь. Большое количество бумажки. Ну, в принципе, это хорошо. На самом деле, она достаточно хорошо амортизирует, поэтому нужно отдать должное, что бумага рулит. Итак, что у нас здесь? А здесь у нас вот такая вот 1070 от Asus. Еще не было у меня обзоров на Asus видеокарты. Скоро будет на 1050 Ti. Ну вот эту 1070 тоже скоро оттестим, и думаю, что все будет круто. Мне она нравится, такая стильненькая. Ну, посмотрим, какая у нее система охлаждения. Многие на нее гонят, но увидим своими глазами. Так, собственно, кроме этого, здесь еще две интересные вещи. Это вот такой вот SSD-шник MX200 от Крушал. Знаменитый, очень хороший, в принципе, очень дешевый, в принципе, то есть... Это такой среднячок, который вы можете брать MX100, MX200, MX300, по-моему, даже есть. А вот, соответственно, берите очень даже хороший ssd и дешевый. Аналог, в принципе, тому же Samsung 850 EVO, который я очень часто продвигаю. И, собственно, последняя часть. Это вон то, то что внизу. На самом деле, не знаю, как это тащить. Потому что это тяжелая бандура. Это керхер заказывал я его как вы понимаете не себе друзья это заказ для моей девушки подарок на новый год вот такая вот гигантская коробка весит килограмм 10 наверное потому что все весит 12 видеокарта максимум кило может весить наверное поэтому 10 кило весит вот, эта вот коробочка а внешне она тоже в принципе хорошая мы сейчас еще откроем посмотрим все это внутри Давайте прервемся, чтобы я мог все это разложить, хоть как-то раскрыть с коробочки и уже посмотреть. Итак, друзья, разложил все более-менее удобно, чтобы можно было посмотреть. И давайте, собственно, вскрывать и смотреть, как у нас все это дело выглядит внутри. А то, может, нам вместо ssd туда положили колоду карты или что-нибудь еще. Вот, на самом деле, как его скрыть? Наверное, тут нужен мой друг нож, который быстренько с этим делом справится, потому что... Зачем то все заклеили? Ну, в принципе, хорошо. Надежнее будет. Да, я вижу, что в принципе все хорошо. На ssd шнике никаких повреждений нету. Он, на самом деле, такой любенький, легче, по-моему, даже, чем 850T. Ну, во всяком случае, по моим субъективным каким-то чувствам, да. А вот, вот такой вот маленький, хорошенький. Ну, мы его еще посмотрим, потестим. Может быть, потом сделаю на него обзор. Хотя делать обзор SSD-шник, честно говоря, не очень хочу. Итак, далее второе. Это видеокарточка. Давайте смотреть, как она открывается. У меня вечно кретинизм полный по поводу того, как открываются вот эти вот видеокарты. Потому что им вечно меняет, собственно... Ну, способ открытия, то, блин, сбоку, то спереди, то еще где-то, ну, не знаю, мне лично очень сложно порой понять, как производитель пытался ее упаковать, скажем так. Давайте сейчас ножичком тоже поденем, тут какая-то клейкая дрянь и посмотрим, что у нас внутри. Оп, не, коробка что-то вообще... Еле-еле душа в теле рвется при попытке вытащить. Так, вот такая вот стеленькая коробочка. Ну, мы потом еще все это сделаем обзорчиком. Посмотрим более подробно. Пока нас интересует только одно – целостность. Ну, как вы понимаете, 1070 – это все-таки более-менее премиум решение. Поэтому упаковка очень хорошая. Сама карточка, как вы видите, в антистатике лежит. Сейчас мы ее вытащим. Посмотрим, что Самокат цела, потому что мне это больше всего важно. Фик с, с коробка и главное, чтобы было цело содержимое. И на самом деле нигде здесь не обойтись без нашего друга ножа. Так, давайте смотреть. Как-то вот так это дело сделаем, чтобы было видно. И достанем нашу видеокарту. На самом деле карта длинная, поэтому Остается она как-то сбоку обычно вытаскивается с одного конца. Ну вот, а, собственно, собственно, внешний повреждений я не вижу. Бэкплейт, кстати, металл походу. Не помню точно, что на ней за бэкплейт. Ну ладно, мы это еще посмотрим. А, вот, но внешне все очень хорошо. То есть карточка в отличнейшем состоянии, новенькая. То есть видно, что все Просто замечательно. И осталась самая большая коробка. но ну, здесь сложно будет показать, я вам честно скажу, потому что, ну, на самом деле, она действительно большая. И то, что внутри, не намного меньше, на самом деле. Так, и не забудь, надо не забыть рассказать вам, почему она такая долгая, почему я ее назвал долгой. Ну, как вы понимаете, друзья, а, тот факт, что я заказывал ее а, как подарок, подарок был на новый год вот и сейчас 10 января или 11? 11 января и как вы понимаете новый год немножко прошел да здесь тоже все отлично я надеюсь что вам будет видно в принципе все очень хорошо уложено и я вижу что все нормально то есть коробка не повреждена и содержимое по всей видимости тоже очень даже в хорошем состоянии вот, потом все протестим, потому что эту вещь лучше истестить, чем 10 раз на нее посмотреть. Итак, почему же эта посылка была долгой и почему я ее такой называю? На самом деле заказал я ее 7 декабря, представьте себе. А до 20 декабря она собиралась, то есть не было вот этого Керхера. Причем на сайте Computer Universe было указано, что он будет в течение 1-2 дней. Один-два дня вылились в две недели. Ну, может быть, я путаю дни и недели, и там было написано что-то другое, но мне кажется, что все-таки путают они. Итак, две недели она собиралась, а потом... Да, католическое Рождество, друзья. То есть, если вы заказываете что-то на декабрь, то будьте готовы, пожалуйста, к тому, что в эти дни у них Рождество. Потом Рождество у нас, Новый год, все дела... То есть сначала их почта не работает или работает плохо, потом у нас начинаются проблемы с нашей почтой России, хоть их и меньше, но все же тоже они отдыхают, они тоже люди и соответственно у них проблемы. Поэтому посылка эта затянулась, ну можно сказать, на месяц. Хотя фактически срок от момента ее отправки до момента ее получения такой же, как и всегда. То есть я вам всегда говорю, что посылки заходят за две недели. На самом деле это так, но вот не факт, что вам ее отправят а, сразу же. А, вот, а, в общем, если вы хотите купить Computer Universe, то код на 5 евро скидки будет в описании, ссылка на магазин будет в описании. Если вам это видео понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. А, там вы сможете увидеть обзор вот этой вот малышки видеокарточки. И также, я думаю, что у всех остальных видеокарт, поскольку завтра, буквально, наверное, может быть, ну, дня через два, Приходит еще одна посылка, я также сделаю анбоксинг, и там будет еще две видеокарточки и кое-что интересное. В общем, всем спасибо за внимание, с вами, как всегда, был Белыч, всем удачи и до новых встреч!